Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Меня зовут Петр Ившин, и сегодня я хочу представить вашему вниманию курс небольших лекций, демонстраций разных направлений музыки и непосредственно того, как их исполнять на ударных инструментах. И мне сегодня в этом поможет мой прекрасный друг, музыкант Александр Миронов. Он сегодня сыграет вместе со мной на клавишах, и на контрабасе. <laughs> Это будет такой сплит, чтобы было удобно демонстрировать то, что мы хотим сегодня сделать. И первая лекция посвящена всем направлениям, всем так сказать, темпам и в стиле свинг, бибоб, хардбоб, джаз, все вот эти приблизительно направления. Я, конечно, не смогу сейчас рассказать в деталях про каждое из них, потому что суть этой лекции не совсем в этом, а в том, чтобы просто продемонстрировать много разных жанров, не как бы копаясь в них слишком глубоко. Да? Вот, поэтому начнем мы сейчас с демонстрации медленного свинга, и мы с Сашей вам сыграем. Сейчас одну тему для того, чтобы продемонстрировать этот, этот темп и этот стиль, и это со со состояние. Ну что, поехали! сыграли один из джазовых стандартов э, в таком очень медленном темпе. И я хотел сказать, что, обратить ваше внимание на то, что э, здесь очень важно понимать, что, как я и говорил в, в своих предыдущих уроках, лекциях, что когда мы говорим о игре джазовой фактуры, в первую очередь нам надо делать акцент на тарелку Riot. Да? И если я, допустим, э, начинаю играть свинг э, на тарелке Crash, то уже, соответственно, мы ничего не меняем. То есть в любом случае приоритет по звуку, по, по громкости, по атаке должен быть на тарелке, потому что именно тарелка в этой музыке создает движение. А малый барабан и бочка, большой барабан, они как бы создают определенные вариации между этой, этой самой тарелкой, в то, в то время как хай-хэт играет вторую и четвертую долю и помогает вести ритм тарелки райд. Right. Вот. Также, в принципе, в небыстрых темпах, в медленных и в средних темпах, можно играть более, больше мелких каких-то фразеровок, потому что темп позволяет это делать в отличие, например, от быстрого темпа, да, где лучше играть более широкие фразы. Ну вот, а сейчас мы сыграем э, другой джазовый стандарт. И мы сыграем это в среднем темпе, уже в более быстром. Э, и тоже, э, в принципе, здесь как бы работает тот же самый принцип. Но здесь я, я еще вам продемонстрирую э, то, как я компонирую на соло-баса. И также в этой э, пьесе будет э, небольшое э, место, где мы с Сашей поиграем по 4 такта через барабаны. Вот. Ну, в общем, мы сейчас с вами сыграем еще один джазовый стандарт, только уже в, в среднем темпе. мы сыграли тему Джерри Маллигана «Line for Lions» для того, чтобы продемонстрировать темповой свинг. Ну и теперь, чтобы продемонстрировать быстрый темп, мы сыграем тему Джона Калтрейна «Moments, not ice. И здесь, как я уже говорил, больше надо использовать широких длительностей, то есть четвертей, восьмых, потому что если играть в быстром темпе, много триольных или шестнадцатых заполнений, то это будет звучать, ну, на мой взгляд, не очень музыкально, хотя, может быть, и весьма виртуозно. И здесь самое главное, опять же, не забывать про тарелку райт как про главный инструмент, потому что это главный инструмент в, в синговой музыке. Вот, и мы, конечно же, сейчас сыграем еще для демонстрации эту, эту пьесу. Также э, здесь применительно тот принцип, о котором я говорил, что когда мы играем в быстрых темпах, э, я хотел об этом напомнить, э, я предлагаю считать внутри себя более медленно, э, то есть, ну, условно говоря, если мы играем быстрый свинг, то я предлагаю считать внутри более широкое время. Раз, два, три и... Раз, два, три и... Хотел пару слов сказать по поводу того, как я люблю аккомпанировать контрабасу. Вот. Я очень часто люблю сначала спустить динамику, сделать ее ниже. И я для этого часто использую фактуру перехода на хай head старелки райд. Да, Это может быть либо закрытый head, как было в данном случае, то есть... Либо переход в тарелку, ну, допустим, я очень часто использую ride -right. у меня вот есть такая тарелка специальная без чашки, у нее такой достаточно нежный звук, и я люблю использовать ее тоже для аккомпанемента баса, для аккомпанемента басу. И, в принципе, также я хочу сказать, что если, например, в аккомпанементе для рояля в данной музыке я люблю использовать хэт на вторую и четвертую долю, как основу ритма. Когда я компонирую контрабасу, можно хэт играть более свободно. Это, это даст еще более разгруженную фактуру, более, как бы больше ощущение такого смены немножко настроения. И вот это такие два основных принципа, две основные фактуры, которые я использую чаще всего в такой музыке для аккомпанемента контрабасу на его соло. Итак, мы сыграем для вас uh, Moments No Ice Джона Калтрейна. Это была демонстрация разных темпов, джазовой фактуры, свинга. Я вас благодарю за внимание. Надеюсь, вам этот урок лекция станет чем-то полезным. Всего доброго. До новых встреч.